Европейская медицина наш организм делит на органы. И вот лечение поорганное. Восточная медицина говорит о том, что невозможно вылечить сердце отдельно друг от, от, от других органов. Поэтому оздоровление идет в целом организма. Европейская медицина лечит химическими препаратами, хим фарм продукции Восточная медицина оздоравливает натуральные, биологически активные вещества. То есть э, это био-нано препараты представленные нашей компанией. Э, и вот э, вообще как бы доктора восточной медицины вывели такую формулу, формулу здоровья. Она звучит так. Если в вашем организме нет места Трем загрязнениям, вернее нет трех загрязнений, значит в вашем теле нет места болезням. Какие три загрязнения? Ну в первую очередь это загрязненный кишечник, это самое сильное загрязнение. Затем загрязненные сосуды, кровь, то есть жидкости кровь, плазма, лимфа. И третье загрязнение это загрязненные сосуды. Когда у человека все три загрязнения есть, то в результате можно ожидать всего самого худшего. То есть развиваются хронические заболевания. И в результате это все приводит э, к очень печальным последствиям. Или букет заболеваний, или даже вплоть до онкологии может развиться. Любое хроническое заболевание переходит в онкологию. Это нужно понимать. И вот 10 лет назад корпорация Фу э, ну вообще в Китае, был осуществлен уникальный государственный проект. Это... Производство жидких концентрированных препаратов из содержимого клеток выше грибов. Высшие грибы, то есть такие как кардицепс, линжи, шиитаки и много-много грибов в составе нашей продукции, плюс лекарственные травы, их тоже очень много, большое количество, водоросли и насекомые. Вот это все послужило именно основанием, именно научно-исследовательского института нашей корпорации. Создать такую уникальную систему по самовосстановлению организма. Я сейчас вам ну, расскажу вкратце, то есть я не буду долго рассказать о составе, я только вас направлю, то есть, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Система самовосстановления организма, она... Разработан научно-исследовательским институтом нашей корпорация. Из фильма вы видели, да? Значит, есть у нас э, научная база, сырьевая и производственная. Все под, одну, под одной, э, как говорится, собрано под одним началом. Корпорация ку Значит, э, система самовосстановления организма. Здесь имеется в виду, что э, вся продукция употребляется в системе комплексно. То есть вообще очень много корпораций, которые занимаются оздоровлением. Да? Вот всех у нас они на слуху, и как бы не буду перечислять, все вы их знаете. Но дело в том, что все эти корпорации, до наши корпорации, они разрабатывали и предоставляли людям именно биологически активные добавки, воды. А, биологически активные добавки – это монопродукт. То есть это одно какое-то вещество в БАДе, плюс э, витамины, там немножечко витаминов, вот это БАД. То есть вообще клетки то нашей нужно 600 полезных веществ. Это витамины, аминокислоты, минералы. Э, и все это клетка должна употреблять каждый день, то есть клетка должна питаться. И вот э, чем отличается наша корпорация, тем что она как раз разработала и дала нам вот такую уникальную систему по самовосстановлению организма. Эта система состоит всего лишь из 9 наименований продукции. 9 наименований всего, задумайтесь только. И, как говорится, вместе с тем, у многих корпораций, если, допустим, приходишь там, там очень много различных БАДов, и нам говорят, вот выбирайте, что вам нужно, да? Но мы не знаем, что нам нужно, потому что мы не знаем причин возникновения того или иного заболевания. Мы не знаем, как там все устроено тонко в нашем организме. И вот ученые нашей корпорации именно подошли с другого, как бы это, подруг, как сказать, другой вот такой подход. То есть это комплексное оздоровление на уровне клеток. Это комплексное клеточное питание. Значит, 9 наименований продукции. Казалось бы, да? Все девять наименований всего лишь, вернее, и от всех заболеваний. Ну вот как это так, да? Просто мы все устроены одинаково, мы состоим из клеток. И клетки наши, они должны питаться каждый день. А так как в нашей пище сейчас очень мало э, питательных веществ, полезных для клетки, то, соответственно, что э, нам не хватает. Клетки голодают, они голодные, они требуют питания. Э, и... Человек вроде кушает достаточно, а все как бы болезнь все больше прогрессирует. И вот торпорация значит представляет вам вот такую уникальную систему оздоровления. Значит, я вкратце прям пробегусь по препаратам, чтобы вас долго не задерживать. Значит, чай лювей это чай, а не сказала, значит, что. Все это не имеет противопоказаний, не имеет возрастных ограничений, можно и маленькому ребенку, и взрослому, и до глубокой старости употреблять. Не вызывает аллергических реакций, не имеет противопоказаний. Абсолютно всем это можно употреблять. И все это делится, все девять наименований, это вот, вот этот вот комплекс, значит делится на три группы. Регуляция, очищение, восстановление. Но все это условное деление, конечно. И какие или иные продукты выделены, например, в какую-то группу, только лишь по наибольшему воздействию. Все это комплексно, все это очень хорошо работает с нашим организмом. И вот как раз высший гриб кардицепс, который, можно сказать, красной нитью проходит по всей продукции, вот он уникален тем, что... Он сам знает, куда ему идти, то есть где найти локализацию именно больных клеток. Гриб кардицепс был известен 5000 лет назад. И тогда китайские императоры им могли только пользоваться. И уже тогда было замечено, что жили очень долго императоры, активной, здоровой, полноценной жизнью. И вот старинные тибетские рецепты дошли до наших времен. И мы с вами, простые люди, имеем теперь возможность оздоравливаться вот этими именно рецептуры тибетских императоров. Да? И вот это нам стало доступно. гриб кардицепс является единственной субстанцией на Земле, которая восстанавливает энергии. Энергии, вот, ну, может быть, слышали, иньян, это мужское, женское, это противоположная энергия, черное-белое. Ну, По-русски говоря, это кислотный щелочной баланс нашего организма. И вот как раз э, восточные врачи говорят, если у вас кислотно-щелочной баланс будет в равновесии, у вас даже головных болей не будет. То есть у них там нет понятия заболевания, у них там понятие баланса и дисбаланса в организме. И э, значит, вот эта вот система, она как раз постепенно начинает наводить баланс, то есть гриб кордицепс, который присутствует в рецептуре вот этих вот продуктов, вот он как раз и знает, куда ему в первую очередь и устремиться. Так вот, здесь вот как раз большое содержание гриба, кардицепс, много лекарственных трав, в том числе трава астрогал, трава долголетия. Что делает этот чай? Чистит все жидкостные среды организма. Кровь, плазма, лимфа, все слизистые в нашем организме. Очень хорошо очищает печень. Желудочно-кишечный тракт трак помогает регулирует работу желудочно-кишечного тракта и выводящей системе, системы. Что еще? Значит, попутно, если есть в организме камни и песок где-то в органах, солевые отложения на суставах или кальцинированность сосуда, то сосудов, то слой за слоем вот этот чаек деликатно, незаметно слизывает вот эти все отложения. И можно без операции убрать Камни, песок и всего, все, что не нужно из организма. То есть китайцы всегда, ну как бы китайские врачи утверждают, что нет у нас лишних органов. Все у нас в организме нужно. Поэтому, как говорится, нужно просто взять вот все то наработанное восточной медициной и, как говорится, сохранить свои органы. Так вот. Чай лювей, это как бы серия очистка, но мы начинаем. Это легкое очищение, потому что глубокое очищение это будет стресс для организма. Это подготовка нашего организма и уже на этом этапе идет регуляция обменных процессов. Значит, паста роза, она представлена вот в таком тюбике. Паста, значит, она похожа на мед. Состоит из очень сложный состав стахиоза, полисахариды, вытяжки лепестков роста. Что она делает? Она помогает нашей микрофлоре в желудке и во всех слизистых. Увеличивая количество микрофлоры, очень хорошо начинает организм справляться с патогенной микрофлорой. Вот этот, вот этот продукт пасту можно маленьким деткам, только что родившимся. То есть они с самых трех часов будут расти здоровыми, абсолютно спокойными, их не будет тревожить никакие колики, болезненные какие-то ощущения в желудочке.